Друзья, всем привет! В этом видео я расскажу самую главную истину о том, как наконец-таки набрать, как вообще в принципе достигнуть высоких результатов в фитнес-индустрии. Хотел бы ты набрать, хотел бы ты похудеть, что бы ты вообще не хотел в фитнес-индустрии, как это происходит в этом видео. Почему одни люди достигают высоченных результатов, например, как Арнольд прямо на моем фоне? и другие сидят у себя дома и ничего не могут получить. Даже простейшие набрать 5-10 килограмм, килограмм они не могут, они ищут секрет, как же, как же это сделать, они пишут как набрать мощную массу, но почему это у них не получается. Поэтому обязательно, обязательно, обязательно досмотри это видео до конца и ты узнаешь самый главный секрет, в чем фишка. И сегодня я расскажу вам, как каждый из вас может достичь успеха в фитнес-индустрии. Что бы он не хотел сделать, ведь это, ребята, настолько просто, поэтому слушайте внимательно. Вот смотрите, у каждого из нас есть друг, который в чем-то очень хорошо разбирается. Например, у меня есть друг, который хорошо разбирается в футболе. Он действительно очень хорошо разбирается в футболе и ни в чем больше. Как так? Почему? Он очень часто посещает футбольные матчи. Он подписан на все новостные паблики, которые только существуют у нас в СНГ для того, чтобы следить за последними новостями. Что происходит в футболе? С кем происходит? Почему именно так произошло? Вы чувствуете, к чему я веду? Он каждый день сам играет в футбол. Он постоянно говорит о футболе. И почему бы эту стратегию не применить к тренировкам или к любой другой сфере жизни? В чем мой секрет? Меня часто спрашивают в директ, либо в комментариях пишут, «Диман, расскажи свой секрет. Почему ты выглядишь как химик, хотя утверждаешь, что это не так? Почему у тебя такие показатели? Почему у нас их нет?» Вот мой секрет, ребят. Я каждый день становлюсь на чуточку лучше в этой сфере. Я каждый день стараюсь расти в этой сфере. Вы представляете, люди обращаются ко мне за советами, спрашивают о тренировочной программе, какие-то консультации. У меня спрашивают, у 18-летнего парня, который вырос... В провинции, у которых родители, в принципе, в семье, не знают, что такое бодибилдинг, не знали до тех пор, пока я не начал этим заниматься. Представляете? И люди спрашивают совет у парня, который всего лишь 5 лет назад весил 50 килограмм всего лишь, который был похож на самого последнего дрища, которого только можно было найти у нас в Ульяновске. И у меня сейчас спрашивают совет, почему? Да Потому что каждый божий день на протяжении всех этих пяти лет Я интересовался этой темой, этой сферой Я старался в ней развиваться Мне было безумно интересно, как это работает Как действительно это работает А что делают наши люди, которые попадают в фитнес-индустрию в большинстве своем Они обсуждают тот химик, тот химик Лучшие программы тренировки Один секрет для набора мышечной массы Они обсуждают политику, они обсуждают звезд нашей фитнес-индустрии Лезут на запад, обсуждают их почему сделал то, почему сделал то, какие-то разоблачения делают, разоблачения смотрят. Зачем? Они не обсуждают, как действительно набрать, они не пробуют на своем примере. Вот мой простой пример. До начала тренировок я был лютым задротом, который играл в компьютерные игры, онлайн игры и не только. Я помню, как мы собирались в таких маленьких залах компьютерных, где платили рублей, по-моему, 20 за час и соревновались, кто больше кого убьет и так далее. Да, это были хорошие времена, но я понимал, что так форму не построишь, так я не стану здоровее, так я не стану атлетичнее, так мои силовые показатели не будут расти, так я сам не буду выглядеть лучше, так я сам не стану лучше. Поэтому что я сделал? Просто ушел из этой сферы компьютерных игр, оставил ее полностью и перешел в фитнес-индустрию. И вместо того, чтобы смотреть какие-то обзоры на YouTube касаемо игр, я смотрел, как сделать то, как сделать то, как накачаться, как... Тренировочную программу составить, какие-то фишки от атлетов, от спортсменов, которые уже прошли вот этот вот путь От Арнольда Шварценеггера куча просто информации, которую я до сих пор использую и даю людям, которые обращаются ко мне Вместо того, чтобы читать какие-то вот эти журнальчики про игры, я читал журналы про бодибилдинг, про фитнес-индустрию или вместо того, чтобы слушать дневники разработчиков, которые что-то делают, что-то добавляют, обновляют игру, которые что-то разрабатывают, как-то трудится над ней, я начал слушать подкасты, какие-то лекции от именитых спортсменов, от личностей, которые достигли огромного успеха в этой сфере или которые только строят свой путь, но уже показывают на своем опыте свои ошибки, чтобы другие как-то перенимали и исправляли, чтобы они их не допускали. Вместо того, чтобы интересоваться, как настроить свою мышку DPI, чтобы был больший скилл в игре, чтобы сделать большее количество фрагов, я заменил это на то, что слушаю, как прокачать свое восстановление. Как сделать так, чтобы организм лучше себя чувствовал и лучше восстанавливался после тренировок. И вся эта заинтересованность, конечно, улучшает меня. Меня не будут улучшать обзоры на игры, если я хочу набрать. Меня не будут улучшать дневники разработчиков, если я хочу быть здоровее. Или красивее. Или повысить свои силовые показатели, получить мастер спорта, выступить в поплавании, не знаю, в кроссфите, рубу выиграть, в конце концов. Нет. Именно поэтому на все видео, на все лекции, на статьи, на журналы нужно тратить время. Не на развлечения, не на игры, не на Warface, который я играл 5 лет, кстати, до этого. Не на развлечение. Нет, конечно, на развлечение тоже нужно тратить время, но не каждый день. А каждый день именно на то, что позволяет тебе шаг за шагом продвигаться, продвигаться все выше, выше, выше, выше в твоей карьерной так называемой лестнице, чем бы ты ни занимался те же самые тренировки. Если ты будешь тратить каждый день время на то, что сделает тебя лучше, на долгосрочной перспективе это выльется в такой безумный прогресс Потому что с каждым днем ты просто на ступеньку, на маленькую ступеньку становишься все выше, выше и выше Именно в своей сфере, в которой ты прогрессируешь Допустим, если раньше я тратил время на игры То и в играх я был гораздо лучше тех людей, которые тратили время на что-то иное А игры у них были всего лишь каким-то таким хобби Но На самом деле очень мало просто слушать что-то, просто смотреть что-то, нужно применять на себе применять на опыте ведь есть два типа знаний информационные и которые основываются на опыте и вот вторые самые полезные когда я что-то слушал когда-то что-то читал смотрел я старался все это применять на себе какие-то тренировочные методы какие-то тренировочные подходы да вот эти системы как улучшить свое восстановление например после тренировки там съесть банан фрукт какой-нибудь для того чтобы поднять инсулин Почему нет? Ведь не бывает так, что ты сейчас посмотришь, там у всех расспросишь и все. Ты будешь все знать и никогда не совершишь ошибок, никогда не получишь травму. Так не бывает, ребят. Нужно пройти этот путь самому, понимаете? Именно самому переступить вот эти вот некоторые даже ошибки, даже кому-то травму получить, хотя это тоже не очень хорошо. Но для кого-то только так работает, для кого-то только так доходит. И вот только тогда, когда в своей жизни вы будете принять все это на опыте, в своих тренировках, в своем восстановлении, только тогда к вам действительно придет какое-то озарение, и вы станете понимать, а почему это так работает. А если не станете, то просто продолжите искать и все равно узнаете. То есть не просто смотреть, что скажет такой-то блогер и такой-то блогер, а потом так, вот, допустим, Шредер сказал, то, что это не работает, все, значит, это не работает, значит, даже пробовать не буду. Почему? Каждый человек может ошибаться, для каждого может что-то сработать одно, а для другого другого. У нас вся фитнес-индустрия наполнена вот этими спорами. Одно говорит это, другое говорит это, третий говорит, что вообще другое работает. А люди просто смотрят, думают, ага, этот сказал то, это больше похоже на правду, так я и буду делать. А это даже вообще в глаза смотреть не буду, ну его. Но ведь так это не действует. Почему тогда люди, которые больше вкладываются, получают больше результата? Почему люди, которые каждый день делают что-то новое, получают гораздо больше опыта, этот опыт позволяет им двигаться дальше, обгонять тех людей, которые просто сидят, смотрят и слушают. Они не пробуют это на себе, поэтому они не получают этот опыт. Они не знают, действительно ли это работает, они просто верят. Но одной веры в этом случае очень мало, ребят. И вот одна ошибка, которую люди совершают чаще всего. Они просто игнорируют знания. Ведь посмотрите, на просторах YouTube у нас столько информации, Зайди на этот канал, этот человек расскажет что-то свое. Зайди на другой канал, тот человек расскажет что-то свое. Огромное количество опыта, огромное количество информации и знаний, но они почему-то их игнорируют. Они ищут какую-то суперсистему, волшебную таблетку, которая, если они применят все, результат сразу попрет. Они платят кучу денег на какие-то лекции, на какие-то семинары платные, для того, чтобы узнать вот, вот секрет. Вот сейчас я заплачу 100 долларов. И все, я получу такую тренировочную программу, которая позволит мне расти всю жизнь. Я получу лучшие результаты, даже лучше, чем тот человек, который продает. Но почему-то это так не работает. После уплаты денег они думают, блин, какого вообще здесь происходит? Почему он меня не научил этому? Почему я ничего не узнал? Почему мне рассказывает совершенно то же самое, что мне рассказывали и до этого? Почему он рассказывает то же самое, что я знал? То есть по факту, как происходит? Человек платит деньги за какие-то супер программы, и там говорятся простые вещи. Работа над собой каждый день, спи столько-то часов, убери дерьмовую еду. Все это просто, максимально просто, но люди этого не делают. Да, я сам, допустим, продаю эти тренировочные программы. И в каждом случае, в каждой продаже я пытаюсь донести именно это человеку. Чтобы он не просто взял какой-то сплит и тупо работал по нему. А дать ценность, дать информацию от себя. Тот опыт, через который я прошел, через который прошли другие люди, которые дали мне этот опыт. Они купят какой-то дорогой курс или программу, зайдут и посмотрят, никогда не сдавайся, не скажут, какого хрена, где мой секрет? Понимаете? Но они не осознают того, что поиск секрета есть сам секрет. Они никогда его не найдут, они будут блуждать на просторах интернета, постоянно искать какую-то волшебную методику Но ее нет, и при этом они игнорируют самые простые банальные знания, которые лежат на поверхности О которых рассказано уже очень давно, которые постоянно повторяются, постоянно напоминаются И ведь с этих простых истин люди смеются Почему я получил такую форму, почему у меня такой результат, потому что я не смеялся, я применял Если кто-то сказал, какой-то великий человек Арнольд, сказал, визуализируй Представляй, как ты получаешь эту форму, представляй каждую мышцу в работе, когда ты поднимаешь штангу на бицепс, когда приседаешь, представляй это у себя в голове, создавай картину своего идеального телосложения, почему сейчас над этим смеются, превращают это в клоунаду. Если кто-то говорит, откажись от дерьмовой еды, она тебе не поможет, она тебя будет тащить на дно, Здоровье еда тебя может набрать, люди говорят, да, это слишком просто, когда говорят, введи дневник тренировок, обязательно записывай каждую тренировку, каждый подход, каждый вес, который ты сделал на этой тренировке. На следующей тренировке обязательно отмечай, был ли у тебя рекорд или не было. Куда следовать дальше? В какую сторону двигаться? Может быть что-то поменять, что-то как-то переделать? Они такие, а нет, это все не то, нам нужен секрет. Вот один секрет и -то я точно наберу. Какая-то волшебная таблетка я точно наберу, никаких дневников не надо, это слишком просто. Понимаете, я жадно впитывал эту информацию в себя. Все, что я мог найти, впитывал и применял. Такое ощущение, что мне по голове били. Бам-бам, ни хрена себе. Это так можно было? А может быть, по-другому сделать? А давайте попробуем. И я пробовал, и оно получалось. Или не получалось. Но в любом случае, были ошибки, был опыт, который сейчас помогает мне. С помощью которого я, в принципе, вот тут разговариваю сейчас с вами. Не было бы моего YouTube-канала, не было бы формы, которую я имею. Если бы все это не было бы пройдено через ошибки, через опыт, через печальные ошибки. Я не слушаю только одного человека, который говорит, делай так. Мне всегда было интересно, а почему нужно делать так, а почему не по-другому? Мне говорят, это не работает. А почему, блин, это не работает? А давай я попробую. А может быть, у работает, у меня работает. Так почему это не делать? Именно с этих простых истин люди смеются, а потом обращаются к тем, кто с помощью них добился своего результата, те люди, которые достигли хорошей формы, они же знают все это. Они рассказывают об этом, но другие с них смеются, не может быть это все так просто. Да, конечно, существует огромное количество теорий, огромное количество книг, каких-то подкастов и видео, которые нужно посмотреть, почитать, послушать. Но если это делать каждый день, я это делаю каждый день до сих пор, постоянно, стабильно, 2-3 видео в день какую-то статью почитал о том, как сделать это, как сделать это, почему так. Даже если я это знаю, это закрепляется, и какую-то хотя бы частичку новой информации, если я узнаю, это уже хорошо, потому что на долгосрочной перспективе это все вот так вот накладывается друг к другу, понимаете? Только представьте, что с вами будет, если хотя бы час в день, два часа в день, хотя бы полчаса в день уделять время поиску новой информации. И столько же для того, чтобы ее применить. Хотя бы 15 минут вы что-то прочитали или послушали, вот, видео посмотрели и 15 минут для того чтобы это применить каждый день через два года через три года вы станете на такой уровень просто зайдете что другие люди будут смотреть и не понимать а почему а как это происходит а расскажи мне свой секрет а что ты делаешь для этого а что ты делал может быть это какая-то химия волшебная может быть это фармакология это по-любому так ведь так просто не бывает я лично сам через это прошел и я помню все переписки когда я написал блогерам Спрашивал их секрет, а как они так сделали? И они мне отвечали то же самое, что, блин, Дима, нет секреты, что его просто нет. А я все равно продолжал искать этот волшебный секрет, эту волшебную таблетку, которая позволит мне набрать. Но в итоге, когда многое было перепробовано, вот сейчас я стою, я понимаю, что вау, офигеть, как моя жизнь изменилась за это время, офигеть, что я прошел и что меня еще в будущем ждет. Это только начало какой-то новой ступеньки, да, нового этапа. Ежедневные действия и дисциплина. Вот в чем секрет. Прекращайте игнорировать эти простые мысли, прекращайте смеяться над этим. А, визуализация пошла, клоунады. И начинают смеются. Блин, ребята, это действительно работает. Это реально работает, иначе великие люди не говорили бы об этом. Об этом постоянно твердят, но почему-то вы это игнорируете. Создаются огромное количество видео просто с правилами успеха того-то, того-то, того-то человека. Вот, например, возьмите правила успеха Арнольда Шварценеггера. Если вы примените хотя бы несколько из них в сферу бодибилдинга и фитнеса, то всего лишь через 3-4 года вы станете гораздо лучше. Вы уже будете понимать здесь, что к чему. И вас, ваш мозг будет гораздо более открытым к восприятию новой информации. Вы будете получать гораздо лучший результат. И, что самое главное, не только в сфере бодибилдинга и фитнеса. Кстати, если хотите, чтобы я полностью перевел я озвучил Пять правил успеха от Арнольда Шварценеггера, которые безумно повлияли на мою жизнь, которыми я пользуюсь до сих пор на протяжении, наверное, уже лет пяти-шести, как только я познакомился с этим человеком. И почему я говорю «познакомился»? Потому что знакомство — это не, не обязательно личное знакомство, когда ты ему жмешь руку, «Ай, братан Арнольд, пошли сегодня потрем спину». Нет, знакомство может быть через книги, через фильмы, через его видео, у него огромное количество аудитории и все, по сути, на каком-то этапе с ним знакомы. У него есть огромное количество так называемого контента blueprint, что означает план, который он использовал для того, чтобы продвинуться в карьере, в карьере актера, в карьере бодибилдера, в карьере губернатора Калифорнии в политике. То есть у него все это есть, все это доступно в интернете на английском языке и переводы тоже есть Поэтому кто хочет услышать эту величайшую речь Арнольда Шварценеггера, которая поменяла мою жизнь Которая может изменить и вашу жизнь, если вы будете это все применять Обязательно пишите в комментариях, я с радостью это сделаю Это будет самый годный контент, наверное, на всем моем YouTube-канале Так что, ребята, обязательно не игнорируйте эти простые истины Просто пробуйте и применяйте на ежедневной основе не игнорируйте. А ребята, которые игнорируют, каждый день еще и пытаются попасть на какие-то семинары. И после того, как они попадают, они говорят, вау, блин, а почему мне этот парень рассказал все то же самое, что я уже знаю? Да он шарлатан. Он обманывает людей, он берет деньги ни за что. Он берет деньги за информацию, которая так уже доступна. Да, она доступна, потому что каждый день вам вдалбливают одно и то же, одно и то же, одно и то же. Но вы все равно продолжаете искать этот долбанный секрет. Какую-то фишку, которая позволит вам набрать массу, которая позволит вам похудеть. Но так ведь, итак, друзья, весь секрет в ежедневном применении банальных простых истин. Заведи тренировок. Начни правильно питаться. Начни визуализировать и представлять ту форму, которую ты стремишься, которую ты хочешь получить. Все максимально просто. Итак, друзья, я надеюсь, вам очень сильно понравилось это видео. Оно лично для меня, наверное, было бы очень полезным, если бы я был новичком. Поэтому обязательно пишите в комментариях, понравилось вам или нет какие-то, возможно, свои мысли по этому поводу, потому что скорее всего их будет достаточно много, обязательно ставь лайк, если тебе понравилось, и дизлайк, если тебе не понравилось, но обязательно пиши в комментариях, что тебе не понравилось, потому что конструктивная критика помогает становиться каналу лучше, в принципе, проекту и мне даже самому лучше. Обязательно буду за это вам благодарен. Как всегда, если вы нашли что-то полезное в этом видео, поделитесь, пожалуйста, этим видео с друзьями, для того, чтобы как можно большее количество людей знало об этом, для того, чтобы больше людей получали результат и вы вместе двигались к каким-то целям своим, для того, чтобы вы вместе становились лучше и делали лучшую форму в своей жизни, потому что в несколько человек вдвоем, втроем, в четвером, в пятером сделать это гораздо проще, вы будете друг друга вытягивать. Отправь это видео другу, который все так же продолжает усердно искать главный секрет, ту волшебную таблетку, которая ему поможет набрать или похудеть, или подруге, которая занимается тем же самым. Или просто отправь это видео другу, которому нравятся подобные видео, потому что это очень сильно помогает проекту. И в будущем будет гораздо больше таких полезных видео, которые реально помогут тебе что-то изменить в своей жизни и стать лучше. Так что, ребята, обязательно все те, кто это еще не сделал, подписывайтесь на канал. В будущем будет огромное количество различной информации. На этом канале я показываю свой путь. То, как я поднимаюсь и в фитнес-индустрии, и не только. Вы уже можете найти мои старые видео, где я был даже трещом. Вот те самые моменты, как я искал лучший способ. Как я пробовал то, как я пробовал то, как у меня что-то получалось. Многое не получалось. Как я что-то травмировал, что-то пошло не так, а не так, что очень-очень много. И как я вот добрался до того этапа, на котором я сейчас, и как иду еще дальше. Поэтому буду рад каждому, кто станет моим окружением. И также подписывайся на мой инстаграм-аккаунт. Там различные посты, где я делюсь своими мыслями. Опять-таки, есть полезные посты, есть посты просто с мыслями, которые, возможно, могут тебе каким-то образом помочь, поддержать, если ты находишься в какой-то ситуации, похожей, что я. Например, мой последний пост. Несколько человек мне уже написали в Директ, что «Диман, как же ты меня понимаешь, как это классно?». Поэтому ссылочка прям здесь или здесь. Обязательно подписывайся и на канал, и на Инстаграм Директ. И также в конце хочу сказать, что на это видео меня безумно вдохновил канал Инстардинг. то есть по факту я даже практически не менял слова с этого видео и можно сказать, что скопировал, но только в свою тему. На канале Тараса, так зовут автора канала Инстардинг, публикуется огромное количество роликов и я был действительно в шоке после просмотра, насколько вот эти самые принципы применяются и к другим сферам, то есть по факту его канал мотивации о заработке денег, но те же самые принципы я применял и для того, чтобы набрать форму. Те же самые принципы применял Арнольд для того, чтобы набрать свою форму, либо стать губернатором Калифорнии, либо для того, чтобы пробиться в киноиндустрию. Поэтому обязательно переходи на его канал и также подписывайся. Там очень-очень много полезной, годной информации. Если ты сейчас подумаешь, что, а, мотивация, все это хлам. Нет, ребят. Каждый день себя нужно чем-то мотивировать, своим результатом, своими какими-то воспоминаниями, возможно, из прошлого, своим видением, либо внешней мотивацией, которую дает тебе, например, это видео, я надеюсь, либо другие видео. Так что еще раз напомню секрет ежедневных действий, которые на долгосрочную перспективу тебя дают просто невероятный результат. До встречи, ребят!